Добрый день, дорогие друзья, сегодня мы вам покажем замечательный комплекс для самих массажистов, потому что как известно массажисты на самом деле тоже страдают от своего собственного э, труда, они тоже болеют так же как и свои собственные пациенты, но э, все поправимо, можно все восстановить, если грамотно использовать вот этот самый рабочий инструмент в качестве тренажера для самого себя. Давайте попробуем некоторые упражнения. Ну, во Ну а об этом поможет Анастасия. Анастасия садись мне на плечи. Yeah. На плечи залазь. <с refresh> не надо yeah. Так, вот так положим ногу. Он просто низкий для меня стол. А тебе как раз нормально, да? Yeah. Поближе может к себе. А вообще нет, поближе не надо. Возьмите прямой как сказать, прямой угол относительно своего корпуса. Чуть-чуть еще оттали. Вот так да, корпусом чуть туда, перпендикулярно к своей ноге и к ней начинаем гнуться, потихонечку гнемся, кладем на нее локти, ниже локти, да, еще дальше гнемся, ниже, ниже, ниже, ощущаем, как у нас вот эта мышца сзади работает. А теперь я я просто буду. другого разделаем, Начать. Вот, вот, да, спинку только вертикально держи. Ага, отлично, умничка. Такой комплекс для этих, для тренировок с другим человеком. сюда, Почему? Нет. Давай. И меня там не видно, половинка. Тебе страшно? А сейчас же ты ляжешь, видишь? Ой, села, не сесть, а лечь. Лечь. Боком, бедром, как талия сюда вот. Да, Прокидывайся. Тихо! Тихо! Ноги чуть-чуть сюда. Так. А руки вытягиваю. Руки держишь? Да. Так, ногу, знаешь, как попробовать эту ногу в колени согнуть и положить на вторую. На. Вот эту да. На вот эту вот. Это. Чтобы я тебя. Какие это